добрый день андрей андрей скажите пожалуйста как долго можно принимать Матриксном сном и женское здоровье можно принимать 2-3 месяца также хочу сказать что одним из таких наверное удивительных средств которые могут помочь при женском здоровье женщине является домашнее средство которое называется лук Итак, в случае, если взять шелуху лука, заваривать шелуху лука 1 столовая ложка на один стакан кипятка и принимать вот такую шелуху лука а, по полстакана два раза в день, то это устраняет следующие заболевания: а, Устраняет альминарею. то есть в случае, если у женщины есть нарушение цикла, то восстанавливает такой цикл. Второе, в случае, если спринцеваться таким составом, то устраняет такое тяжелое заболевание, как поражение эндометрия общий там эндометриоз то есть можно полечить эндометриоз но я рекомендую использовать следующий состав допустим вы заварили 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка шелухи лука после чего когда она настоялась необходимо брать одну столовую ложку данного раствора на 1 стакан теплой воды и добавлять туда по две капли ароматических масел, аниса, нероли, жасмина и чайного дерева. И вагинально спринцеваться можно два раза в день. В случае, если при этом появляется вагинальное выделение, можно использовать можно использовать свечу, допустим, там, митронидозоловую, допустим. И это сможет помочь вам улучшить общее состояние. При, там, допустим, вагинальном кольпите или кандидозе каком-либо, это все устранит у вас и вот такое заболевание исчезнет. Ну и заодно полечит вам эндометрией. В случае, если вы страдаете эндометриозом, я рекомендую использовать еще и мою мазь, которая называется Эндометрикс. Использовать Матрикс номер женское здоровье можно 3-4 месяца.